Стратегема 18 Называется, чтобы схватить разбойников Надо прежде схватить главаря Это очень важно Очень часто Все Вся конструкция Держится за счет Главаря, ну вот как с Путиным да? вот Вроде ничего, ничтожество Но замковый камень, выбить этот Замковый камень И вся конструкция рухнет, мгновенно рухнет да? Вот Я Прочитаю иллюстрацию к этому. В годы восстания Ань Лушаня против императора династии Тан, танский военачальник Джан Сюнь выступил, вступил в сражение в сопровожде... со сподвижником Ань Лушаня Ин Цзы вот Джан Сюнь успешно отковал неприятеля, но не достиг окончательной победы Он хотел убить предводителя мятежников, но не мог опознать его в толпе воинов Тогда он приказал своим воинам вместо настоящих стрел, стрел стрелять с стеблями травы Мятежники, в которых попадали эти безобидные стрелы, решили, что у Джан Сюня иссяк запас стрел И все разом поспешили к одному человеку, явно их предводителю, которому они хотели сообщить эту радостную ведь Жан Сюнь тотчас приказал своему лучшему лучнику выпустить в вы, э, настоящую стрелу стрела угодила в главарю мятежников прямо в левый глаз и тот сразу прекратил битву признав свое поражение но больше похоже конечно, на какую-то легенду сказку и так далее но что я могу сказать с, с появлением нарезного огнестрельного оружия винтовок да? Форма стала абсолютно одинаковой Офицерская, полевая форма Генеральская, офицерская или солдатская Почему она стала одинаковой? Потому что из винтовки можно достать и очень легко И если как павлин там одет То ясно, что это какой-то генерал Надо его валить Если там какие-то у человека и палеты еще что-то Ну, наверное, это офицер Надо его валить и так далее Поэтому это очень... Важная стратегема, действительно, часто группы э, тех людей, которые являются неформальными и формаль, в том числе и формальными, да, как ну, какое-то воинское подразделение, они четко ориентированы на одного, на своего командира. И об этом стоит поговорить, да, вот я посмотрел... Последние новости, ну как последние, 19 -го года, меньше двух лет назад, вооруженные шахтеры убили индейского вождя в Бразилии. То есть, эти шахтеры конфликтовали с индейцами, индейцы не хотели уходить, потому что это их земля, они убили их вождя, все, индейцы свалили сразу же. Понимаете, то есть, помните Вторая мировая война после смерти... Гитлера или имитации смерти, все. Сопротивление организованное прекратилось, хотя силы были еще огромны и могли бы очень долго сопротивляться. То есть, в общем-то, если бы операция Валькирия удалась, да, Штауфенберг, если бы взорвал Гитлера, я думаю, что все прекратилось бы на 9 месяцев раньше, потому что, да, все зависело. От Гитлера Эрдоган, как вы помните, летел за ним Ф-16, за его самолетом Но не решился грохнуть И мы видим, чем это закончилось То есть ничем, мятеж военных провалился И Если бы пилот Нажал на гашетку Ситуация была бы абсолютно иной То есть никакого бы Эрдогана не было Турция была бы абсолютно другой страной Вообще другой Помните, как в пятом элементе да, Когда Говорит, там Брюс Уиллис играет, говорит там кого-то на переговоры, говорит, ты умеешь вести переговоры? Он говорит нет, он говорит, ну ты не прочь, если я буду вести переговоры? Говорит, да. говорит, надо надо как главаря найти. без него монголоры не станут сражаться, выходит бах этому главарю в башку, все сразу кидают оружие, а тут говорит, где он так хорошо научился вести переговоры? Вот э, на самом деле Шутка шуткой, а очень часто это срабатывает То есть, когда учат сержанта в школе сержантского состава А я учился в такой школе То бьют по рукам, говорят, не маши руками Когда ты командуешь отделением, особенно в наступлении, в обороне То есть, ты как-то там отдавай приказы, но руками не маши Потому что сразу тебя снайпер снимет Или пулеметчик сразу на тебя огонь перенесет Поэтому это очень важно. То есть и главаря вот того, кто является формальным или неформальным лидером, не обязательно же убивать. Вы же понимаете, о чем идет речь. То есть его можно купить, его можно шантажировать, его можно дискредитировать. И это очень сейчас часто как бы практикуется, особенно путинцами. Зачем кого-то убивать, когда можно его дискредитировать? Когда вот какие-нибудь сумасшедшие Навальный сидит в тюрьме, а какой-то ублюдок орет там, что Навальный это э, офицер ФСБ, блядь. Ну что, в башке человек? А ну какая-то часть дураков, она в это верит, и значит эта часть дураков уже отметается в сторону. Так что это очень важная стратегия. То есть восстания очень часто, обратите внимание, прекращались с гибелью или пленением лидеров. Ну, Сенька Разин, например, да, там после того, как Разина пленили, а потом и казнили, да, эти же люди, они никуда не исчезли. Его э -э команда. Ну, там кого-то переловили, да, ну, незначительную часть. Ну, там даже разбойник Ляля остался вместе со своей бандой, огромной бандой, которая ракетировала там всех на свете, и никто особо сильно не противостоял этой банде, ну, занимались они выбогательством, да, ну, и на здоровье, как бы... Э -э Власть этим не сильно интересовалась, но всегда были разбойники. Они же политических требований никаких не имели, они же не хотели там, власть менять, как Разин или так, и так далее. Или там, Пугачев. Да? Пугачев э -э, тоже как бы, попался и все движение рухнуло, а оно не было э -э, так сказать, в своей последней фазе. Можно было еще развивать И дальше можно было развивать да? Просто такие атаманы Как Пугачев или Разин Они легитимизировали Народные движения в глазах самого народа То есть они были для народа Легитимными вождями Это очень важно Сам бы народ никогда на это не пошел Ну да, они там ходили, может там пожгли Что-то похулиганили и все На этом бы закончилось А это было организующее звено Вот обратить внимание, Нестор Махно тоже персонаж, да, очень важный. То есть, создал крестьянскую армию, фактически. Какая-то еще была крестьянская, ну, Антонов еще можно, но это отдельный разговор. Но вот в тот период была какая-то еще крестьянская армия? Нет. Почему она была создана? Потому что был Нестор Махно, поэтому она была создана. Смотрите, бандитские группировки 90-х, они разваливались после гибели говорим мгновенно. И очень часто, обратите внимание, вот этот ли, удар по лидеру, иногда даже лидер вообще ничтожный, но удар по лидеру производится инстинктивно. Ну, так люди устроены, они знают, что нам нужно бить прежде всего по командиру, да. И это нормально. Хотя вот в политике это не так. Хотя обратите внимание, в политике тот, кто считается легитимным каким-то монархом, президентом, он как-то вне игры, в него нельзя пулять и так далее. Это уже э -э, как бы нового времени традиции пулять в монархов. Да? Я вот ну, что могу сказать? Когда... Почему я живой? Да? Ну, потому что в 90-е годы я старался, когда возглавлял Алегро, я не выпячивал Мальцева фамилию, да, и вообще себя. Я выпячивал Алегро, я придумывал различные легенды, да, какие-то второстепенные фигуры выпячивал, да, поэтому до сих пор жив. При всем да, да, моем тщеславии совершенно запредельно, да, я предпочитал быть живым, чем быть крутым покойником, да? мне так больше нравилось. И как видите, все хорошо закончилось. Ну, с точки зрения 90. Как дальше закончится, я не знаю. Сейчас я не могу по-другому действовать, чтобы не выпячивать себя. Да? Так что вот по, по поводу этой стратегии мы, мне тут... Пишут по поводу разных стратегий. Вот это поясните, вот это. И поясните, Вот с Навальным можно это связать. Ну, для определенной категории, да, для людей Навального, конечно, он лидер. И лидера убрать для Путина очень важно. Очень важно убрать. Но на этом же протест не заканчивается. И я думаю, что Путин... Пытается убрать Навального не столько как лидера оппозиции, а как человека, просто которого он ненавидит Он ненавидит его за то, что тот моложе, симпатичнее, умнее, честнее и так далее То есть за, за какие-то хорошие качества Навального он его ненавидит, вот этот вот Путин так называемый